Глава 14. Учимся сидеть. Четвертая неделя мая. На следующий день по пути в участок я снова наткнулась на того же мальчугана. Он привел с собой друга. Они якобы хотели погладить вечного, и всем троим это, безусловно, понравилось. Но, кроме того, было очевидно, что мальчишкам одиноко и скучно без их вожака и приемного отца, без Бузуку. К концу недели все восьмеры из мальчишеской банды Бузуку ждали меня на тропе. Погладить собаку, поболтать. Это вошло в традицию, и я со временем узнала, как кого зовут. Мальчика, которого я встретила на тропе первым, звали Кумара Вира, юный воин, и я скоро поняла, что он оказался единственным, кто осмелился подбрасывать передачи с едой вечному и мне, прямо в тюремном дворе ночами. В ту неделю я вновь провела коменданта через последовательность способ, отрабатывая внешнюю часть, простукивая трубы снаружи, но не слишком усердствуя. Благодаря чему он оставался свежим и бодрым, когда мы приготовились сидеть в тишине, прорабатывать наши трубы изнутри. Но для начала мне нужно было правильно усадить его, и армейский подход мне показался самым действенным. Комендант, от нашего с вами тихого сидения, с целью проработать ваши каналы изнутри, не будет никакого проку, если вы не будете сидеть как следует, в точности так, как мы с вами когда-то переучивались стоять как следует. И посему, во-первых, и в главных, спина должна быть всегда прямой. В противном случае, вы перемыкаете каналы даже хуже, как раз в тех местах, которые мы пытаемся открыть, и наши умственные слесарные работы не окажут заметного действия. Итак, во-первых, спину смирно, и он одним махом сбросил свою сутулость, плечи ровно, исчез даже тот небольшой перекос, который был у него из-за больной спины. Подбородок вверх, и его подбородок взлетел вверх, но даже чересчур высоко. Ну, не настолько уж. Просто поднимите его до его естественного положения, когда вы смотрите прямо перед собой на что-то, что вам крайне интересно. Лицо расслабить. Он попытался расправить лицо, но складка между бровями, результат ежедневной работы, не слишком-то поддалась. Особое внимание к трем точкам. Внизу лба между бровями и... «А, ну да!» И он приподнял указательными пальцами уголки своих губ. Получилась легкая улыбка. «Это ключевые для расслабления пережатых точек места. Я не шучу», — сказала я строго. Он отсалютовал мне в ответ. «Так, как во времена его обучения на военного наверняка. Язык расслабить, так как ему естественно покоится во рту, мягко прикасаясь к точке за передними зубами с этим указанием все его лицо начало расслабляться. А глаза? Если держать их открытыми, то это будет отвлекать. Но стоит закрыть их больше, чем на несколько секунд, и тело начинает казаться, что пришло время спать. Сказывается многолетняя привычка. Так что остается только прикрыть глаза веками почти до конца и оставить маленькую щелочку. Держите глаза опущенными вниз, но следите за тем, чтобы не коситься по сторонам. Просто расфокусируйте взгляд, словно мечтаете о чем-то, когда глаза открыты, но толком ничего не видят. Это понятно? Он кивнул, и глаза его метнулись к окну, месту мечтаний, которое, кажется, он частенько навещал. Итак, нужно расслабиться и позволить дыханию происходить через нос. Точно таким образом, какой мастер описывает словом «деликатно». Один из способов подобраться к деликатному дыханию – отсчитать внимательно 10 вдохов и выдохов. Если собьетесь, начинайте заново. Это значит, что ум еще недостаточно тих, чтобы дать вам спокойно сидеть. Потом можно определить, пришло ли дыхание к качеству деликатности. Например так, внимательно прислушиваясь к любому звуку из ноздрей, на вдохе и выдохе, и стараясь делать его настолько тихим, чтобы вообще ничего не было слышно. Для перенаправления внутренних ветров в серединный канал полезно считать дыхание, но начиная с выдоха, а не со вдоха. Таким образом, за одно дыхание будем считать выдох и следующий за ним вдох, всегда поддерживая ощущение, что энергия поступает внутрь посередине. Давайте попробуем. Я проверила его позу, пока он отсчитывал 10 выдохов-вдохов, все еще слегка сутуленное. Когда он закончил, я отметила. Есть один трюк, чтобы убедиться в том, насколько прямо сидишь. Сверху вниз, а также спереди и сзади. «Уприте с ладонью в пол, будто хотите вмять пол!» Комендант уперся рукой, но лишь слегка. «Сильнее!» Он нажал чуть сильнее. «Еще сильнее!» Повторила я, стараясь подражать бабушкиному командному голосу. Он надавил ладонью на пол изо всех сил, выпрямив локоть, тем самым помещая предплечье аккуратно от запястья. Я прихватила его в обоих местах и сказала. «Видите, как все отлично выстраивается!» Каждая часть над другой, все прямое, как стрела, если нажать. Теперь сделайте то же самое с седалищем. Жмите так, будто хотите промять задом пол. Он последовал моему указанию, и вдруг голова его вознеслась вверх на пару дюймов, шея изящно выпрямилась над плечами, и, что самое главное, спина с той самой зажатой точкой выпрямилась, приподнимаясь над бедрами. Вот-вот, точно. Иногда вам потребуется сделать парочку таких нажимов, прежде чем усесться. Потому что спина поначалу будет лениться, и ей будет хотеться сутулиться до привычного положения. Стоит только отвлечься. А что с ногами? Пусть будут, как есть сейчас. Пока, во всяком случае. Просто свободно перекрещенными. Можно вообще сидеть на стуле или скамейке. Лишь бы стопы были плоско на полу. А спина, шея и голова на одной линии. На данный момент важно, чтобы добиться самой выпрямленной и устойчивой позиции, на какую вы способны, чтобы ум не удирал в беспокойство о том, что там или сям, больно или неудобно. А руки? Ну, можете положить их на бедра, правую на левое, а левую на правое бедро, так, чтобы слегка соприкасались большие пальцы. А если удобнее, можно просто положить их на колени, вверх или вниз ладонями и сложить большие указательные пальцы так, чтобы они слегка касались друг друга кончиками. Все это оказывает полезное действие на внутренние ветры, и позу можно совершенствовать по мере практики. Но это все физическая сторона дела, по большей степени простукивание труб снаружи. Последняя и самая важная часть нашего с вами сидения заключается в том, какую позицию занимают сами мысли внутри. Я знаю, нужно сидеть неподвижно и стараться ни о чем не думать. Я улыбнулась, так как Катрин в свое время, когда я произнесла то же самое. Было столько всего, что можно было бы рассказать ему, и я не знала, каким временем мы располагаем. Но нам также необходимо было сосредоточиться, собраться. Дилемма, перед которой стоит каждый учитель. Есть множество способов собирать ум в такой сидящей практике. Почти все они включают попытку избежать думания слишком о многом. Некоторые из них включают определенные мысли, которые мы обычно вообще не думаем. Но не думать ни о чем не есть конечная цель. В действительности в этом заключается большущая сложность. Стоит быть очень внимательным и не уплыть в некое мечтательное состояние, в котором и впрямь вроде как лениво расслабляешься. Мы же скорее желаем остаться в ясном, внимательном, собранном, счастливом, вовлеченном состоянии как если бы мы смотрели представление, и оно такое увлекательное, что не слышишь даже то, что говорит сосед рядом. Чувствуете разницу? Это не то же самое, что ни о чем не думать. Это думать о чем-то настолько глубоко и с удовольствием, что может показаться, что и впрямь вряд ли о чем-то думаешь. И разумеется, ум не бродит всякими не относящимися к делу мыслями. Он задумчиво кивнул, а потом заметил. Это так же, как при чтении хорошей книжки или слушании любимой песни, почти забываешь дышать, иногда даже забываешь держать рот закрытым и ловишь себя на том, что уже пускаешь слюни, до того погружаешься. В таких случаях просто не думаешь ни о чем другом. Сильно отличается от того очумелого ощущения, какое бывает сразу после того, как проснешься или перепил накануне. Хотя не думаю, конечно, что ты знаешь, каково это. Я их прям не знала. Но он понял в чем штука и понял как следует. Итак, нам необходимо выбрать мысль, хорошую мысль. Мысль, на которой можно сосредоточиться, которая радует. Такую мысль, которая пронесется вниз по вашему срединному каналу и выбьет пробку из бамбуковой трубки изнутри. Такую мысль, какую мастер описывает так. Она оказывает то же действие, что и высвобождение, а потом и накопление, ветры, дыхание. Вся штука в том, что это и есть тот самый способ работы изнутри, который дает те же самые плоды, что и множество усилий, приложенных извне. Внешние приемы – это позы, которые вы изучаете, или разные способы дыхания. Все они направлены на освобождение внутренних ветров из закоулков, в которых они зажаты, чтобы они накапливались в серединном канале. И этот внутренний способ не есть ни думание, ни о чем. Это думание о чем-то целенаправленно, очень собрано и радостно. Комендант так и не спросил, что же это за мысль. Думаю, он уже знал откуда-то, что даже глубже памяти. Он просто спокойно кивнул. И я мягко попросила его практиковать 10 выдохов-вдохов и тихое сидение вплоть до нашей следующей встречи.